Женька у нас подготовилась к полету в этот раз. Чего-то я в этот раз волнуюсь. Не к добру это. Сначала это, букет. Неплохо. Главное, чтобы не сухое, да? Задегустируем вино. Ладно, я не прочитаю все равно это название. Слишком модный для меня. Короче, мне кажется, в Дьюти вообще нет сладкого или полусладкого вина, только сухое Всем привет! Ошибки учтены, и теперь я пью вино из пакета Уж ну, скажи, куда мы летим-то? мы летим тусить В Черногорию как будто нету сладкого и полусладкого вина, только сухое. Я просто немного волнуюсь. Полетишь все правда, три часа? И меня кормить не будут. А если меня не кормят, я не могу так. Поэтому надо что-то делать. Фу, вот ну мы жарко. прилетели в аэропорт Тивота. Вы еще тут так красивые, супер. Аэропорт какой-то супер маленький. Чуть-чуть, наверное, больше, чем в Аэропорт маленький, горы большие. Ну и жара, здесь. О, здесь. Природа тут супер. Горы красивые такие прям. Я еще боялась, что мы на них упадем. Но вроде ничего, нормально. Долетели. Жарко, Душно. Жарко тут капец. Это трактора, которые возят багаж. А Тишенька, которая все закрывает. У меня шляпа. Наконец-то она мне пригодится. Женька, как обычно. Ее любимый поза в путешествиях. По-другому она просто не ездит. У нас только спя, только спя. Бензин тут стоит как чугунный мост. Это просто охренеть. Сколько? Один и тридцать евро. Очень дорого, а можно. Всего нам надо было проехать до нашего дома 23 километра. Проехали мы 5 километров. За час примерно. Все стоит. Сняли с Женькой машину. Вместо Peugeot обещанного кабриолета нам дали Fiat. А то только та такая в 360 евро. Наконец, поставили машину, вышли хоть пройтись, посмотреть окрестности. С одной стороны горы, с другой море. Вот и окрестности. Да, вот и все понятно. Паем Женьке сим -картон. Стоит 5 евро на 10 дней. 1000 гигабайт. Теперь вообще вылазить не будешь, чтобы все израсходовало за неделю. Что я еще буду фоточки, наверное, постить? Теперь гуляем в поисках, где снять деньги. Сними мой лук, мой пляжный лук. Мис Анапа. Я еще красиво. 2007. 2007? Ну ладно, 2009. А, Это у кукурузы початка вареного не хватает, и мартышки в другой руке. Класс, супер. Неожиданно быстро за полдня у нас 800 евро потратилось. Пришлось еще 500 евро снять. О, вот, вот что надо сделать. Чтоб притягивало? Да. Череди зарабатывай. Все, не выдержали мы. Пришли жрать, жрать, жрать, жрать. А ресторан, в котором мы пришли, называется Старый Храст. Женька заказывает. А, морепродукты тут очень дорогие, в этом ресторане. Мясо в три раза дешевле, чем рыба. А, Связь здесь туристический припержет пакет Теленор. Порция шашлыка 250 грамм стоит 6,5 евро. еще и у okay. среднем два с половиной евро вот попробуем скажи свое впечатление пиве. пиво <сосы> но для меня это пиво так водичку пить не чувствуется <сосы> легенькое такое воздушное девчачь короче <сосы> я такой не люблю Местные не подходят. Ну как, же Мясо. Попробуем мясо. Ну, я свину. Заказали свиную. А как мне называть? Отбивная? Рубленная свинина. А Женька шашлык себе свиной взяла. Я люблю шашлык. Так мягко режется. Надо же. Ну давай. М -м -м. Как же мягко сочно Просто голодная, наверное. Не, она правда очень сочная. Сок прям во рту так. Правда она не зажаристая, а безжаристая. Но она очень <свес> сочная и мягкая. Живется хорошо. Как там обычно, командуешь? Ай да есть. Належает. Кусок моего рубленого свинины. Почему нам официант сразу не сказал, что все это дуть с картошкой фри? Он хотел, чтобы мы побольше денег поставили, Поэтому хрен ему чивый. Вот его или лежат. У тебя шуховатая. Ну? Ну как у меня, конечно. Ну как тебе? Ты сыта, наконец-то. Я уработала этот шашлык. Это стороны. я просто помог. Целый кусок целый кусок сожрал. Ну что ты сожрал? Куда ты положила? На себе на его лопатке. Короче, мы заказали мясо, шло с картошкой фри. Но мы заказали еще картошки фри 3, так получилось. За место фри они поняли 3, 3 да, и принесли 3 фри. <свят> не хватает мяса какого-нибудь соуса, почему здесь не дают? Картошку они дают, а соус нет. Ну так как с утра я проснулся в 12? в 12 ночи и ничего больше не ел, то и сухая хорошо прошла. Но у меня конечно, шашлык вообще печь. Короче, обед нам вышел в 25 евро. Зато мы убежали, неотдальчивые. Да, но это все моя это, жадность. Но я Потому боюсь... что инвестировал ее в картошку фри. Нам. Которую вы В Пять порций картошки фри, которые нам принесли. Короче, мы в этот раз не виноваты. Теперь посмотрим, сколько тут хлеб стоит. 70 центов. Треть, наверное, черного. 90 центов батон белого яйца десяток и стоит три с половиной евро колбаса копченая ну, в среднем где-то 11 12 евро стоит молоко евро 10 евро 20 пиво хайineкен 12 евро Глажу местную кошечку, местную флору, местный барщик. Но кошки тут, конечно, по-упитые, чем в Африке. И чем в Малайзии. В Малайзии еще нет Женя, добрый души человек. Ну, как раз, а что ты думаешь? Все тебе. Оп. Старший, выше. Оп. Оп. Мне кажется, он сейчас вас съест, Женя. Теперь мы хоть кисок подкармливаем. Это мы колбасу купили, чтобы кисок подкармливали? А, под... Алешку, подкормишь, жень Куточку колбасы. Ну, попробуй, что-то такая. Нахуй. Настоящая, не знаю. Надо. И а мне еще. Клевая. М? А? Нет. А тут еще mm -hmm. есть не <laughs> Гурмана. Mm -hmm. да? Ну, mm -hmm. mm -hmm. И вот он наш номер. Да ничего, в принципе, особенного. Маленький номерок. Ну, Но так как мы за неделю бронировали, за 15 дней тоже было все занято нормально. А, чуть не 9. А, чуть 9.8 на бутинге. Ну, не мягкая. И отдельные, да, две? Четко вот, и терраса небольшая. Как раз вечером сидеть. Женька, плохо себя будет вести, сюда будем погонять и спать. Трупы, тут трупы лежат. Состояние примерно такое. Кухня. Есть где готовить, а не будет скучать здесь, значит, у нас. Буду скучать. Посмотрим, что еще в отеле есть. Mm -hmm. Вот бассейн, лежаки. Сейчас мы попробуем его в Дели. Люковского решили протестировать в бассейне. Протестить. При том, что он очень хорошо нагрелся. Водичка, наверное, нагрелась? Наверное. О, ни хрена себе, она не готова. А давай ты. А? Давай, просим. А? Всю тераду пропустили, правда, Женькина. <свят> Я не могу. Я, наверное, купалась. <свят> Все так быстро. Да, рыба, расставайся. мне гитару. Я еще станцую и спляжу. Лежать буду. Иди ко мне, машина. Иди ко мне. Вс ⁇ Конечно, ой, по мой. лестнике нельзя было спуститься. А, как по тюленям. Уч-ч-ч-ч. А я обратно. Полезно. Ладно, ладно. Ты посчитай до трех. Раз, два, три. Очень быстро считай. Господи, какая-то нервная. О, не Ух, ничего себе, Ой, ничего себе. Грация. Все, хватит. Хватит! грация. А как красивый выход? Давай, давай. Откуда а -а -а. должна вода стекать, полетела тут такая. А, -а, а, ну ладно. И такие волосы. Ух, ничего себе. Все, концерт а такой? -а.